Платежные стикеры для смартфонов. Работу каждому. Каждый человек имеет право на труд, каждый человек должен реализовать себя. Диплом, созданный нейросетью. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Мартынов. Казанский федеральный университет проведет серию мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки. Серия мероприятий начнется 8 февраля в культурно-спортивном комплексе «Уникс». Участники смогут посетить тематические лекции и узнать о деятельности научных кружков. Банки России начали выпускать платежные стикеры. Теперь их можно наклеить на свой смартфон и оплачивать покупки без карты. Как это работает и безопасно ли вовсе, разбиралась наш корреспондент Карина Саяхова.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 PayTech, по-разному называется. Сейчас очень много банков уже начинает их выпускать. Eh, Tico, Sber, Альфа, МКБ, практически сейчас все топовые банки уже соревнуются, кто быстрее их выпустит на рынок. При этом eh, первым владельцам они предоставляют бесплатно, а дальше уже там, за какие-то небольшие деньги, там, от 500 до 1000, 1500 тысячи, тысячи за вот эту э, напрямую.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 Что из себя представляет проект и как люди с расстройствами аутистического спектра будут вливаться в трудовой коллектив? Подробнее разбирался в теме наш корреспондент Адалина Абдарахманова.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 Каждый студент за время обучения проходит процедуру написания курсовых работ. А в дальнейшем и одной дипломной. Чаще всего выпускники университета сталкиваются с некоторыми трудностями. Способы их решения нашел их юный гений, который написал диплом с помощью нейросети чат gpt Подробнее в следующем сюжете.